медиасфера наша в Татарстанской, но в то же время мы понимаем, что в каждом субъекте Российской Федерации свои возможности для выживания и развития, и сколько субъектов в России